Если мышцы груди не растут, несмотря на свою популярность, жим лежа не лучшее упражнение для стимуляции грудных мышц, если верить исследованиям ЭМГ. Но